Осознанно уже в сентябре месяце 2013 года. ребят, ну а также перед началом этого видеоролика кто не знает, то с предыдущего видео я запустил новый челлендж если твой комментарий продержится целых 2 часа и его никто не лайкнет, то ты получаешь от меня какой-то приз, или приветствие в следующем видеоролике, или сигну, или может денежку на Киви, Яндекс Вебмани, я тебе скину ну а также самый креативный комментарий, это еще один челлендж попадает в следующее видео поэтому думайте, пишите ну а мы уже приходим в блогу и так не имею права больше раута, о, солярчанки Разве? <таллодатист> раз, <поталлодатист> да, который тебе пишет, <силляр> а ты никогда не отвечаешь я думал ты выше дай, будет я <поталлодатист> не с маленький сколько тебе лет? 14 <поталлодат> Четко. В прошлом году так хотел этот бейджик. Теперь он у меня есть. Третий уже. А. Фига себе. Дима. Пойдем. Коврик. Коврик. Ну что, это все? Пока с камерой не Вот, в общем-то, вся видеожара. <свят> <свят> Дима, а что это у тебя на... Вирочка, немного. так много Киева! нет честно в киеве было больше в прошлом году проблема в том что а нет макса нету значит проблем нету макса вообще камеры а он мне заливал что он купит ее будет снимать влоги Мне кажется, там еще, друзья, что реально стихи болеют, но они продолжают. Молны. Молны. Это столько Я даже еще и по его знаю. Знаю только миллион Но они тут пани. Ребята, вам Сейчас больше, больше, больше. Давайте поблагодарим на семью, ребята. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Давай, Сань, давай е ⁇ задание с кошным знаком, который говорит. Поблагодарим! Давайте знакомьтесь! Окей, позже, да? Нет, я говорю, мол, нет, сначала мы написываемся разом на кнопку. Быть, ай! Быть! Как тебе? А что ты меня снимаешь, жду? А, Повернись типа, на камеру, давай. Ну, типа на уровне глаз, хотя бы. И типа вот так, и вот так вот. Ну хорошо, хорошо. Давай вот так вот. Давай вот так. Давай. Сенсей Дмитрий, здравствуйте. Что вам сказать? Ну это реакция, реакция очевидна, в принципе. Все хорошо. Как у вас дела? Напишите, свои ли у меня под последним видео в комментариях. Все, давай, давай, пока. Нормально? Лично я сюда пришел покушать. Вещаете? Хорошо, дышаем. Могилы. Идем к людям. Смердит. Не понял. Я тоже не понял. Вот это поворот. В смысле там еда есть? Что? Что? Пошли. А ты куда идешь? Ой, Сиоми! Е, брат! Ееее! Yeah, только у меня не садится. Я вас не туда <связывая> да, да. нас не туда. Я же говорю, мы не туда идем. А я куда чувствую, даже, пахнет. Даже <связывая> <сады>. <связывая> а вы я седу, а к смертным. Мы, мы... А, тоже не будет. Боже, она а у тебя еще и А то есть туда, да? Я туда смысле это, это вот это а вот оно все спасибо да я сюда не хотел а ты кушать идешь Этот фестиваль уже начался, чтобы блоги не выходить на сцену. Нет. Окей, okay. это хороший знак. Мы будем вытекать сейчас очень крутых пациентов на сцену. Вот это поживление речи с Кубиком. -то только только видеоблогика, но мы еще устроили кучу рекордов. Все, ну нафиг, там сильно руганы руки. Нет, ты не шаришь этот прикол? Подожди, ты реально не шаришь этот прикол? Нет, боже мой, человек в инстаграме сидит и не шарит этот прикол. Как нас зовут? Да. Это влог молодого. Молодого, ты знаешь А я Макс Рэй. Макс Рэй. Эй, молодой! Датя Молодого, знаешь? Я тебе всё заснял. Я заснял. Да все хорошо играть, как Макс. Подожди, а это Макс у тебя стырил такой смех, или ты у него? Он у меня. А, я только подумал. Здрасте, я тоже... Какую-то речь можно мне на канал. канале? На Усачева похож. Ну, са не. Я не знаю. А, в этом плане. Отличная речь Это у тебя вот так будет лицо, да? У меня Не знаю, как Посмотрим, посмотрим. Широкового. Широко Как тебе водить? Нормально? Я тут живу, просто. Я тут живу. Ну я знаю. Удивительно, это нормально, удивленно. Хорошо. Сотни гривен, да? Ну, Саня, это твой аймак. Ну зум, просто посмотри. Качество практически не теряется. Фигус! Фигус, Привет. Я снимаю, как снимает камера. — Как вы познакомились с Серёгой? — Нет, это просто, знаешь, типа маршрутинговый. А, — Ах, не я понял. — Типа когда а, Мы с ним познакомились, получается, осознанно уже в сентябре месяце 13 -го года. Вот, до этого мы виделись, когда еще ещё был совсем маленький и подвал козунка, потому что мы двоюродные родные — то есть так. -а — -а. и произошло, так что в 13-м -го году он приехал из Чернигово, я приехал из Брисполя, и мы встретились в Киеве. Вот. И так как я только закончил школу еще в большом городе никогда не был, мама сказала, что вот, Сережа, за зовите, потому что он у где-то подлезет в какой-то ситуации. Э, короче, да. да. короче повесила меня ему на шею. Вот. После чего э, Серега увлекался видео Шапика вот, и решил тоже заниматься Ютубом. Э, я в то время вообще ему говорил, что это не перспектив. Не перспектив. Ну, короче, здесь перспектив, да. вот. Короче, И вариант. Да, но все равно мелькал в его видео, после чего видео начали выходиться чаще, чаще, начали заниматься активнее, активнее, и так постепенно мы вырулили, выехали в еду, короче. Спасибо. это? Ну, это Ты что, это где? Наташа? Ну ладно, Сейчас я не сюда достану <п Zhenami> все камеры. Да давай! Он твой родный брат тебе. Ну мало ли, как ты спроси, так и ответьте. С какого города? А это что, важная информация? С Ливонья, короче. С Халявинского района. А сколько А зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Ну, я не отрицаю, что мы зарабатываем много, но это мало. То есть много, но для тебя это мало. Да хватает на самом деле. Алло, алло, пошли. максимально раздупчатая взгляд. Да, раз закашу выходить. Хватает. Ребят, все, как-то вот так вот прошел этот тень, он капец, конечно, какой э, крутой. Э, там, в принципе, еще у других блогеров есть продолжение дня, но я уже типа не тяну это автопати, но там я не представляю, что там будет, поэтому. А вот за ними автобус выехал уже. Приехал. Поэтому да, вот как <вы> вот честно, мои впечатления. В самой лаунж-зоне скучно. Действительно скучно. Потому что ты там сидишь и практически ничего не делаешь, просто базаришь с блогерами. Это минус. Ну такой. Ну действительно минус, есть. Там, в принципе, ничего не было интересного, кроме как шведского стола, на котором можно было прийти покушать. Вот ради этого я сюда и пришел. И, ну и, в общем-то, все. А еще минус это, там была игра на плойке, и это же, как полагается, Марта, ну, Mortal Kombat. То есть, ну, опять же, минус. А теперь плюсы. Много знакомств, очень много знакомств. Фикус там все дела, понабирал номеров. Думаю, теперь можно будет идти продавать их. Значит так, если хотите купить у меня чей-то номер, то пишите мне в ВК, хочу купить номер. <laughs> это ладно, это проехали, но ну, я, я серьезно. Так вот, много знакомств, много подписчиков, которые тебя встречают, типа, узнают, все, все очень круто, очень приятно. А -а -а. Ну, какие еще плюсы? М -м -м. Плюсы, плюсы, плюсы. Я, правда, не уходил на сцену, но я думаю, я бы сцены тоже бы не побоялся. Но ну, это действительно, типа, что там бояться уже? Нет, не, не, ну, типа, вот. Ну, вот такие вот плюсы, такие вот минусы, ребят. Поэтому, как-то, вот так вот. И да, напоминаю про свой челлендж. Если твой комментарий, два часа, ну, лайкнутый, то ты получаешь от меня какой-то приз. Либо это денежный приз, либо это сигна какая-то. Ну, это уже как я решил, в общем-то, вот так вот. Ну, на этом всем еще спасибо за просмотр ждите новых видео. Увидимся на следующем видеоролике.